Всем здорово так и уж почти подошел конец зимы а новых видосов от нас все нет и нет хватит пора выходить из спячки и начинать что-то делать это они погнали! И начнем мы с нового сезона довольно психоделической анимехи, а именно в Радштейна 0. Что же мы увидим в апреле? Последняя попытка Окабе Ринтаро поменять будущее немного не удалась. Теперь он старается забыть обо всем, что было в прошлом, и пожить нормально, как обычный студент. Даже забрасывает свое второе амплуа. Безумного ученого! Вроде все пошло тихо, мирно, но тут Ринтаро встречает Махо Хиядзё, знакомую Курису Макисе, из американского университета. Ее Новое изобретение позволяет воссоздать личность человека по памяти. И, конечно же, использовалась память Курису. Теперь не так легко будет бежать от своего прошлого, а потому сей фантастический триллер продолжается. Апрельский новый сезон ждет и Геройскую академию. Довольно неплохой школьный экшен с элементами комедии. Уже третий по счету. По заверению создателей, он напрямую продолжит события конца второго сезона. Аниме довольно четко повторяет путь манги, а потому для любителей почитать не станет открытием сюжет новых серий. Начнется арка школьного путешествия, где Мидори и Компашка отправятся правильно в школьное путешествие. Путь их будет лежать в тренировочный лагерь, где все герои получат левел-ап под руководством команды героев-профессионалов под названием «Дикие-дикие кошки». Ну что ж, ждем 7 апреля, а там уже можно и оценить. Следующее аниме на очереди. «Токийский гуль. Перерождение». Уточнять продолжением какого аниме с жанрами ужасы и экшен оно является смысла особого нет, потому сразу перейдем к фактам. Пилотная серия выйдет предположительно 3 апреля. Сюжет переносит нас на несколько лет вперед. Антейку разрушен, Конеки пропал, а у Си появляется новый отряд квинксов, людей, которым вживили части тел гулей ради получения их способностей. Командует этим отрядом Сасаки Хайсе, человек со странным простым, Прошлым. И не менее странной расцветкой волос. Он расследует происшествия, связанные с деятельностью гулей, находит их и уничтожает. Но так ли просто все будет продолжаться? Еще одна аниме-франшиза решила воскреснуть в апреле 2018 года. Full Metal Panic Invisible Victory. Продолжение аниме «Стальная тревога» спустя 13 лет после последнего полноценного сезона. Что удивительно, студия Ксебек заявила, что все сею останутся прежними, а это значит, что любителей старых аниме ждет минутка ностальгии. Выпустить обещают весьма качественно сделанную меху с кучей экшена и юмора. Недаром же премьеру откладывали на целый год, так что Вполне можем ждать нечто эпичное. С большой вероятностью данный сезон будет и последним, так как в нем планируется осветить весь оставшийся сюжет Light Novel. Ну что ж, и круто, и грустно. Так что ждем. В сегодняшний выпуск войдет и экранизация игры. Persona 5 сама по себе способна затянуть человека на сотню другую часов, так что от аниме по ней стоит ждать как минимум такого же уровня. Persona 5 The Animation расскажет нам историю Рена о маме. Школьник, условно осужденный пользователь персоны, бунтующий скромник и просто хороший человек. Рен приезжает в Токио для продолжения учебы и отбывания наказания. Однажды он встречает Моргану, странное существо, внешне похожее на кошку. Маргана переносят его в параллельный мир и объясняет, что все здесь создано желаниями людей. И чтобы изменить кого-то, достаточно украсть его желание. Именно этим и стал заниматься Рен, а позже нашел единомышленников. Что же было дальше, смотрите сами. Но нам кажется, что будет весьма интересно. Пожалуй, стоит разбавить наш обзор чем-нибудь легким и веселым. Аниме «Так сложно любить Атаку» как раз такое. Да еще и выходит в апреле. Комедия и романтика в одном флаконе расскажет нам о двух персонажах, знакомых еще со школы. Нару мимомоса и Хиротака Нифудзи учились вместе, причем Хиротака уже тогда осознал свой путь Атаку. После выпуска, правда, ему пришлось найти работу, но даже тут он остался верен себе и пошел в компанию по созданию игр. В компании он встречает свою давнюю, Одноклассницу Нару Мимомосе, которая за несколько лет успела стать заядлой яойщицей. Как уживутся друг с другом люди со столь забавными фетишами? Сцепятся, влюбятся или заигнорят? Хотелось бы сделать из этого интригу, но прочитавший название или жанр сразу все поймет. Так что смотрите эту ненапряжную историю не ради каких-то тайн, а просто чтобы расслабиться и повеселиться. Оно того стоит. А вот и привет для любителей поворчать о том, что раньше аниме было круче и смысла в нем было больше. Это переиздание «Легенды галактических героев». Серии, запущенной еще в 1988 году, которую мало кто вспомнит, но интересная история, капля пафоса, немного интриг и глобальная война в новой аранжировке придется по вкусу многим. Для тех, кто не в теме. Научная фантастика, в которой в далеком будущем две огромные державы, империя и альянс, сражаются между собой. И это не звездные войны. Но это все на фоне, а история идет о двух офицерах невысокого ранга по обе стороны баррикады и неой. Хорошие тактики и стратегии. У каждого из них свои причины ненавидеть империю. Смогут ли они объединиться и вместе уничтожить императора и его систему? Или же нож в спину прервет их праведную месть? Ведь главный герой далеко не всегда даже до конца. А может просто продолжит воевать за свои страны. Узнаете в апреле. Но они терпеливые могут посмотреть старую версию. Ваш выбор. Кажется, это прекрасный момент, чтобы закончить наш сегодняшний обзор. Но не забывайте, что впереди вас ждут еще обзоры, ведь сезон-то не закончен. Есть еще огромное количество анимешек, про которые мы хотим вам рассказать. Не забудьте прокомментировать наше творчество и поставить лайк, если понравилось. Это весьма мотивирует нас и дает нам направление, куда мы можем двигаться. Также подписывайтесь, чтобы оценить, к чему это в итоге приведет. Ну а на этом пока-пока!